Как уже сказали, в 2018 году на рынок вышел первый биоэнергомассажер первого поколения. И в прошлом году на рынок вышел более усовершенствованный аппарат, биоэнергомассажер третьего поколения. Этот массажер оснащен, к нему добавлена еще такая функция, как ультразвуковая насадка. Изначально биоэнергомассажер вышел на рынок как помощник спортсмена после тяжелых тренировок, при участии в соревнованиях, чтобы спортсменов мышцы, спортсменов привести в порядок, придумали вот такой массажер. То есть делают не ручной массаж, а массаж биоэнергорегуляции. Массажер оснащен основной системой, блоком питания, есть вот такие провода, с ним подсоединяются электрические перчаточки, и работая по воздействию на биологически активные точки, очищаются энергетические каналы организма, очищается лимфа, очень хорошо. Идет регуляция всех внутренних органов. Провоцируем так сказать, организм на выход токсинов. Очищение крови. За один сеанс биоэнергорегуляции с организма человека выходит до 4 грамм токсинов. Этот аппарат безопасен как для человека, который делает массаж, так и для человека, которому делает массаж. 8 вольт у него на выходе. Это та энергия, которую вырабатывают наши клетки. Один массаж биоэнергорегуляции включает в себя сразу несколько массажей. Здесь и массаж иглоукалывания, здесь и массаж туйна, массаж гуаша, магнитотерапия идет, моксотерапия. Все это входит в один сеанс биоэнергорегуляции. То есть, получая один сеанс биоэнергорегуляции, вы испробовали сразу все 6-7 видов массажей. Уже сказала я, что новый биоэнергомассажер оснащен вот такой ультразвуковой насадкой. Воздействие на организм человека, это ультразвук в одну секунду идет до миллиона вибраций. То есть вот такая вот такое мощное воздействие на организм человека. Как работает эта ультразвуковая насадка, я вам сейчас опытным путем покажу. Наш организм устроен так, что работа всего нашего организма зависит от окружающей среды. Зависит от нашего питания, от нашего дыхания, ну и от нашей физической нагрузки. Так вот, воздействие на организм, человека усиливается в разы, ну, то есть регенерация клеток. Да. Сейчас мы это покажем вам. Посмотрите, да, она холодная насадка. Да. Сейчас мы дадим пострулить водой. Дайте, дайте дайте да. да. да. да. Она подключена? Да. Ага. Вот холодненькая. Холодненькая. Да. Да, Сейчас фокус... я покажу вот такой фокус. Смотрите. Смотрите. На как холодную есть. насадку я ага. каплю ага. капли воды. Что происходит? Идет мелкодисперсное расщепление молекулы воды, то есть отдельно выделяется водород, видите, дымок, молекулы воды расщепили и остались только молекулы кислорода. Так вот, воздействие на э, организм человека идет как раз насыщение наших клеток кислородом. Еще раз покажи, Ваня, еще раз, потрогайте еще, раз. что может она уже нагрелась? Нет, холодная. Холодная. И я. Вот так же вот воздействие вот так. на клетку. Вот так вот. Я уже сказала, что в одну секунду до миллиона вибраций. Вот за счет вот этих вибраций, за счет такого воздействия на организм, идет воздействие ультразвука. А сейчас я проведу вот такой эксперимент. Я еще не сказала, что этот аппарат, это сразу три кабинета на дому. Первое – это физиокабинет на дому, потому что здесь сразу 6 массажей. Второе – это косметологический кабинет на дому, потому что воздействие ультразвуковой насадкой на кожу лица, это 4, допустим, сеанса – это альтернатива операции по подтяжке лица. То есть это еще косметический салон на дому, и плюс это Тренажерный зал, потому что воздействие перчатками на мышцы нашего тела происходит такое работа, мышечное сокращение, что это равносильно 6 километров вы как будто пробежали, 30 раз поджимались, раз 30 поприседали, попрыгали. В общем, это самый настоящий тренажерный зал. Добавляем маканула в чистую водичку. Предположим, что вот эта бутылочка, это наша кожа загрязненная. Мы ее вот загрязнили, как мы это с вами делаем в процессе жизни. Вот смотрите, вот такой толстый слой кожи, да, еще толстые донышко бутылки. Ну, вот, смотрите, как идет очищение нашей кожи. Медленно. Да, очень медленно. Сейчас мы будем воздействовать через толстую донышко стекла бутылки на очищение нашей кожи. Мгновенное очищение. Мгновенное очищение. Да. Идет мгновение очищения. Мгновенное Это мгновенное опять мгновенное же, очищение. я уже сказала, воздействие ультразунка на кожу нашего лица. Вот так. И мгновенная активация клеток идет. Да, насыщение еще плечом с идет, межклеточное пространство очищается, водный баланс кожи сохраняется, улучшается. Смотрел бы и смотрел. бы Как это все происходит. Очень глубокое воздействие идет на организм. Также этой насадкой, кроме того, что это косметический салон на дому, этой же насадкой мы воздействуем на весь организм. Этой насадкой можно работать с детьми уже с трехмесячного возраста. То есть, когда родится ребенок, и у него какие-то проблемы с суставами, с позвоночником, часто бывает вывих ключицы у детей, и новорожденных. Работая вот этой ультразвуковой насадочкой, все вот эти проблемы можно решить не применяя медицинских препаратов, не воздействуя там какими-то mm -hmm. растяжки, распорочки, да, не да обращаясь к не врачам. Будем. Кроме да, того, да. работа очень хорошо работает как жиросжигающий. То есть работая по животику, по проблемным местам, очень хорошее идет расщепление межклеточного жира, мышечного, так скажем, накопления наших растяжки, растяжки да, после, после, после растяжки, все вот целлюлит. это вот решается вот Но этой ультразвуковой насадочкой. Кроме того, биоэнергомассажер решает проблемы, с опорно-двигательным аппаратом. Это все остеохондрозы, это все шейные, это плечелопаточные артрозы, это поясничные все, это защемления, это геморрои, это все гинекологические проблемы, воспаление, циститы, простатиты мужские. Все решает биоэнергомассажер. Уходят боли, уходят воспалительные процессы. Многократно увеличивается э, усвояемость нашей продукции при э, биоэнергомассажерах. Да, это эндокринная иммунная система, это вот все наш биоэнергомассажер.